Тося, первый сезон, вторая серия. Тося, на вершине мамочек. Знакомьтесь, Тося, он сегодня будет покорять гору мамочек, а это очень плохая идея. Плохую идею ты забрал Тося. Это очень опасно. Знаешь, почему опасна гора мамочек? Там на вершине горы мамочек минус... 10, 200 1500 метров. У тебя... Начнется слепотная болезнь снежный снежника. Ты почувствуешь, как будто ты зима. На плутине высоты восемь тысяч, там градусов минус 80, и ты будешь ледышкой. На вершине 9000 метров, ты буквально сойдешь с замы и превратишься в заледенелый лед. И вот, наконец, десять тысяч метров. Он поднялся на гору самую высокую мамочек, и обередил всех. Он все-таки покатился в бары, это заняло его одну минуту, и ему опять не повезло.